А вы знаете, какие монеты можно майнить, а какие нельзя? Все зависит от типа сети. Сегодня разбираемся с вариантом Proof-of-Work, алгоритм консенсуса Proof-of-Work или по-другому доказательство работы. Суть блокчейна на алгоритме консенсуса Proof-of-Work можно передать во фразе «покажите нам, что вы сделали свою работу, и мы позволим вам создать новый блок». История для аналогии. Рыбнадзор обязывает Джереми Уэйда немного потрудиться, чтобы получить доступ к местному пруду. Например, посадить несколько деревьев и прислать фото саженцев. При этом Джереми должен быть в состоянии с ней справиться за разумное время, до того, как все рыбы будут отравлены выбрасываемыми в окружающую среду веществами. Но, с другой стороны, работа не должна быть элементарной, иначе толп рыбаков быстро опустошат весь пруд. Доказательство работы в криптопространстве – это традиционный алгоритм, который используется в блокчейн-сетях. Участники должны решать сложные криптографические головоломки, чтобы предложить новые блоки. Первый пользователь, который решит головоломку, получит право добавить блок в блокчейн и получить денежное вознаграждение. Когда вы слышите про майнеров, асики и видеокарты – это оно